Итак, первый способ – это социальные сети. Как бы там странно или банально не звучало, многие говорят, что это уже не работает. Все замечательно работает, и социальные сети приносят свой поток трафика. Главное – правильно здесь распространять свои ссылки, маскировать их и так далее. Соответственно, у вас должны быть хорошие качественные аккаунты, если у вас в социальных сетях по 2-3 человека, соответственно, никакой речи не может быть о партнерских продажах. Вам нужно выделять целевую аудиторию и заводить больше и больше знакомств, тем самым прокачивая свои аккаунты. Чем больше друзей, чем больше целевых людей, чем больше вы состоите и общаетесь в различных группах тематических, тем больше возможность дохода от партнерских программ то есть путем размещения в социальных сетях своих партнерских ссылок. Далее идет у нас баннерная реклама. Есть такой сервис, как Ротабан. Там можно легко и просто находить э, тематические сайты, да, выделять целевую аудиторию и смотреть уже на посещаемость сайта да, и на стоимость, которая вас устраивает. Соответственно, вы делаете, э, берете баннер уже готовый в партнерской программе, в 90% случаев партнерских программ готовые материалы уже предоставлены в аккаунте. Вам достаточно взять баннер и в него вставить свою партнерскую ссылку. Таким образом вы можете э, на сервисе Ротабан купить себе баннер на каком-нибудь сайте да, посещаемом и получать клики, переходы и соответственно продажи по своей партнерской ссылке.